Дорогие друзья, мы с вами приехали в одной из теплиц, где установлены воздушные теплогенераторы. Здесь в теплице 100 метров протяженности, шириной порядка 8 метров высоту 4,5 метров. Работают три теплогенератора. Один из них работает на жиженом газе. Есть газгольдер закапанный, и газ подается, соответственно, из газгольдера в сам теплогенератор. Чуть попозже я покажу, как он работает. Дальше... Есть теплогенератор, который работает на дизельном топливе. И э, еще один теплогенератор, который работает также на сжиженном газе, э, который подает через газгольдер. Э, соответственно, что еще хочу вам сказать. Ну, покажу работу этих теплогенераторов, вы поймете. И вкратце от теплиц. Сейчас у нас на улице где-то порядка э, плюс 4 градусов. Э, соответственно, в теплице сейчас мы покажем, что на градусник, где-то порядка 20 градусов у нас с вами. Все это работает замечательно, все хорошо. Вот и зимой при минус 25 пользуются все три теплогенератора. Сейчас нет необходимости использовать все оборудование сразу. Ну, соответственно, суммарная мощность этих теплогенераторов порядка 300 кВт. Да, вот на теплице такого объема. Выращивается на данный момент сейчас салат. И здесь работы ведутся полном объеме. Сейчас тогда мы перейдем к работе теплогенераторов. Я буду уже на заднем плане вам комментировать немножко объяснить. Друзья, вот мы сейчас подходим к одному из делов теплиц, где установлен э, вот такой, во-первых, вентилятор. Да, о нем я чуть попозже расскажу. Здесь стоят э, емкости для воды. И вот вы видите, э, подвешен такой теплогенератор, который работает на жидком газе. По рукавам желтые и серым, соответственно, вы видите, подается теплый нагретый воздух. Дымоход нужен, естественно, для отвода продуктов сгорания. Все это таким образом здесь подвешено. Соответственно, вы видите сначала осевой вентилятор черный, вот он прям смотрит на нас, да? И теперь подойдем просто в другую точку, посмотрим на этот теплый вентилятор с другой стороны. Соответственно, как раз пленом на два воздуховода через которые подается генератор стоит э, теплый воздух, простите видите вот желтая труба вот эта да вот она у нас Сами через э, это газопровод через нее подается газ наверху у нас стоит газовый горелка к сожалению ее не очень хорошо видно я на фотографиях возможно э, покажу ну или давайте еще сейчас попробую залезть по лестнице все это продемонстрировать Одной вот у нас, видите, стоит там непосредственно вот газовая горелка. Идет соответственно подача газа. В самом теплогенераторе установлен теплообменник а, с камерой сгорания. В эту камеру изгорания вставлена как раз вот эта горелочка, она сжигает там внутри газ, воздух теплый нагревается и подается вот через эти воздуховоды и идет, ведется вот, в данном случае вниз. Теперь вот. теплый воздух у нас лутается равномерно расставляется теплиц. Сейчас секундочку я слежу. Регулировка температуры помещении в теплице происходит за счет э, термостатов, э, которые у нас сейчас мы к нему подойдем. Вот как раз у нас висит термостат. На нем мы выставили определенную температуру, которая нам требуется. Да, вот здесь она стоит э, на отметке, вы видите, да, плохо наверное видно, 19 градусов, собственно говоря. есть непосредственно сам элемент термостатуры, который измеряет температуру, вот, то есть при достижении температуры в помещении теплогенератор э, выключается. Вот, безусловно, вот эти теплогенераторы, их можно устанавливать стационарно и а, на пол, причем а, как горизонтально, так и вертикально, то есть все для вашего удобства. Его подвешивают вот на тросах и а, площадка, которая может сами конфигурироваться, Очень удобно, если полететь и подвиться. Вот. дальше у нас с вами получается, что стоит а, вот такой вот вентилятор а, нагнетательный, который лучше распределяет и продавливает дальше воздух теплый более дальние точки теплогенератора по теплице. Дальше мы с вами идем следующая следующий отсек. Видите, да, выращивается салат. Люди работают сейчас полным ходом. Снимают урожай. Соответственно, работа кипит. Вот у нас с вами теплогенератор чуть помощнее. Генератор этот Видите, рукава у него значительно больше. Сейчас он не работает, потому что в нем просто нет надобности. Корпус у него, кстати, сделан из низовейки. Вот, когда он работает, вот там у нас, есть, видите, обратите внимание, вот торчит горелка. Мне, к сожалению, туда не подобраться. Сейчас мы подойдем к другому генератору, который работает. Ну, в общем вот это следующий аппарат. Следующий аппарат. Мы пойдем дальше с вами. теплицы сейчас мы дойдем какого-то градусника посмотрим сколько у нас здесь, Какая у нас здесь. температура видите процесс кипит урожай снимается все выходит в торговые точка находится кстати в теплице такой скорости видите стоят Последовательно, обратите внимание, да, вот он, вентилятор, который догоняет воздух. Догоняет воздух? Вот, кстати, очередной термостат висит, этот термостат. Вот он, да, вот теплый установлен в самой дальней точки. установлен над пристройкой. Сейчас... Так, температура у нас достигнут требуемые заданной, то теплогенератор, он у нас выключен, работает вентилятор Как я это определил, вот от него идут вот такие воздуховоды, они имеют, видите, перфорацию с определенным шагом. И через эти отверстия подается теплый воздух от самого теплогенератора. Поэтому остатка даст команду заработать теплогенератор, когда температура пойдет ниже заданной, он начнет работать. Вот, например, мы сейчас посмотрим, сколько у нас здесь градусов. Да, вот здесь у нас показывает 21,7. То есть температура абсолютно достаточно, для того, чтобы это все уберется. Вот так выглядит наша теплица. К сожалению, сейчас видите, теплогенератор отдыхает. Вот, и не видно, не видно, как по этому рукаву у нас проходит теплый воздух. Когда он заработает, это соответственно пойдет достаточно далеко он пробивает до да, конечной точке просто этот рукав он завязан заглушен как хотите можете так назвать что... такой большой теплицу очень вот один генератор он спокойно согреватель вот, которые плюс 2 плюс 4 градуса вот на этом все наверное то что я вам хотел показать сейчас и рассказать ребят если у вас какие-то будут вопросы, обязательно нам звоните, пишите, обязательно оставляйте комментарии к этому видео. Готовы будем ответить на все ваши комментарии, на все ваши вопросы. Мы готовы бесплатно и профессионально подобрать вам воздушные теплогенераторы и, соответственно, подарить вам счастье в виде тепла и больше снятых урожаев за год. Соответственно, безусловно, получение дополнительной прибыли. На этом все. С вами был Дмитрий Щерба. До новых встреч. Пока.